Всем привет, с вами был Авцик Михаил и специально для интернет-магазина Online Trade, в котором был куплен этот смеситель. Возможно, для кого-то еще это будет полезным видео. Я хочу снять видеообзор смесителя Kaiser Decor 40 144 2 черный мрамор. Это один из смесителей серии Kaiser Decor. Сейчас мы его более детально посмотрим. Сразу при открытии упаковки нас встречают инструкция, общая инструкция по использованию смесителей. Есть гарантийный талон с гарантией 5 лет. Это был один из немаловажных факторов покупки смесителя Kaiser. И есть инструкция по установке с подробным описанием. Что, в каких последовательностях необходимо будет устанавливать. В принципе, здесь все и так понятно. Можем справиться, ну, подглядим и в инструкцию. Ну и чек о покупке. Итак, распаковка смесителя. Начнем с самого смесителя. Как я уже сказал, в серии Kaiser Decor есть несколько моделей смесителей. Есть аналогичный такой же, где дробь не 2, а 9. Он будет просто черный, без крапинки. Если так присмотреться, есть белая крапинка, вкрапление. Выбрали специально такой смеситель для мойки. У нас мойка аналогичной расцветки. Смеситель идет однорычажный, на холодную горячую воду. И второй у нас кран, это фильтрованная вода. Как раз здесь у нас имеются два отверстия. Основное это для холодной и горячей, и поменьше у нас идет для фильтрованной воды. Тяжелый. Из латуни изготовлен данный смеситель. Внутри У него видим три отверстия для подключения, два холодная и горячая и одно у нас для фильтрованной воды. В принципе. Здесь по смесителю весь обзор. У одного из известных блогеров, дизайнеров, недавно наткнулся на такую информацию, где он заявляет, что все крашенные смесители подобного плана имеют внутри за рычагом хромированные детали, и здесь где сеточка, выпуск воды тоже хромированный, то есть не окрашенный в цвет, из-за чего он все смесители подобного плана очень сильно ругал. Я, естественно, написал ему комментарий обратить внимание на данную модель. Итак, у нас в, самом, в самой коробке есть вот такой вот штуцер, стержень, на который крепит у нас... Смеситель затягивается снизу столешницы. Он же у нас идет подключение, в качестве подключения фильтрованной воды. Шланг натянули, закрутили и здесь подключаем уже фильтрованную воду. Так, дальше у нас есть ключ специальный, удобный, чтобы легко можно было подлезть и закрутить гайки этим ключом пластиковым. В комплекте также имеются шланги для подключения холодной и горячей воды длиной 50 сантиметров. Также изготовитель Кайзер. Сейчас покажу. Срок службы 10 лет. Изготовитель Кайзер. Посмотрим. И есть дополнительные сеточки для холодной горячей воды и фильтрованной. И также имеется ключ для легкого монтажа, демонтажа этих насадок. В принципе и все. А теперь приступим к установке. Итак, смеситель подключен, проверим работу. Горячая, холодная и фильтрованная. Все работает. Посмотрите, как он сочетается с мойкой. Как будто из одной серии. Единственное, что столкнулся в процессе установки смесителя с проблемой. С такой, что даже чуть ли не вернул смеситель обратно. Неправильно подключил шланги горячей воды и фильтрованный. Смотрим инструкцию. Читаем. Заднее отверстие смесителя подключается к горячей воде. Заднее отверстие смесителя с какой стороны? Как его поставить? На первый взгляд я подключил вначале все правильно. Включаю горячую воду, ее нету. Холодную фильтрованную есть. Уже думал-думал, в результате чуть ли не снял, уже, разобр, чуть ли не разобрал кассету. Но решил, дай проверю шланги. Да, и выяснилось, что неправильно подключил горячую и фильтрованную воду. Было бы здорово, если э, с, внутри на каждом отверстии были бы подпись э, хотя бы «Г» горячая, «Х» холодная, «Ф» фильтрованная. Поэтому чуть-чуть вот ошибся. А так кран отличный, с приятным усилием поворачивается в стороны, ну и отлично работает.